Дорогие друзья, всех приветствую, вы на канале AkiGai и две недели назад я выпустил видео с примером среднесрочной торговли. Там я у вас спросил, хотите ли вы видеть краткосрочную торговлю. В итоге вы проявили очень большую активность и очень большое желание видеть данную краткосрочную торговлю. Поэтому сегодня я продемонстрирую вам пример. А Видео, к сожалению, получилось небольшим, и в конце я объясню почему. Также досмотрите это видео до конца, потому что в конце я спрошу у вас некоторые вещи, чтобы вы направили не. Мой контент в правильное русло, то есть, э, то, что вы хотите видеть на этом канале. Итак, сейчас я буду все объяснять, торговать в реальном времени буду без веб-камеры сидеть и все вам показывать. Давайте с вами начнем. Итак, друзья, давайте начнем нашу торговлю. Здесь в краткосрочной перспективе нужно действовать очень быстро, поэтому я сначала открою позицию, а только потом уже буду объяснять. И то я немножко не успел это сделать. Соотношение получается уже не очень. То есть если у нас будет здесь длинная позиция, здесь будет примерно стоп, здесь тейк. Соотношение 2 к 1 – это не очень хорошее соотношение. Желательно открыться примерно вот здесь. Назначение 31% и 180. Если цена до туда подойдет, то я откроюсь на повышение. 0,26% это у нас примерно 50 плечо. Ох уж это локальная картина, но тем не менее вы сами просили меня продемонстрировать торговлю в краткосроке. Она намного опаснее, намного сложнее, но тем не менее ситуация здесь происходит гораздо быстрее. Так, цена подходит, давайте откроем нашу платформу. Итак, это у нас Салана. здесь берем быстренько 50, окей, и так, смотрим еще раз, угу, опоздали, давайте здесь отметим 31.180 и будем ждать подхода цены к этой котировке, если, конечно, цена подойдет Давайте сразу поставим стоп и тейк, пока цена не подошла, стоп у нас будет на значение 31.120, 31. 120, 31. 120 и тейк примерно на значение 31 570. Может даже повыше. 31 570. Ой, я захожу в лонг, поэтому немножко не то я сделал. Здесь напишу 50. Окей. Ждем соотношение хотя бы 3 к 1. Так, потеряем 17 долларов, 60, 17, 60. окей, открываем лонг, отлично Теперь давайте я буду объяснять Итак, в краткосрочной перспективе у меня есть одна стратегия, по которой я всегда работаю уже длительное время Это сначала у нас идет импульсное движение вниз, потом образование скопления Далее еще одно импульсное движение вниз Если мы нарисуем уровень FIBA по данному импульсу, то есть от уровня поддержки до начала импульса то мы получим место вероятного отскока. Соответственно, цена здесь отскакивает в большинстве случаев и идет примерно до уровня сопротивления вот этого вот или до середины скопления, возможно, даже еще выше. Как только происходит отскок, от уровня FIBA я открываю свою позицию, если у нас имеется хорошее соотношение, то есть цена у нас здесь сначала отскочила, потом немножко вернулась вниз, и уже потом я открылся. Соотношение у меня здесь получилось примерно 3 к 1. Ну здесь в принципе все написано, то есть потеряю я, если цена затронет мой стоп, 16 долларов, а получу 55 долларов, если цена дойдет до моего тейка. В краткосрочной торговле я и стопы, и тейки выставляю сразу же, и хочу предупредить, что в краткосрочной перспективе цена частенько делает мощные импульсы поэтому э, вас могут просто пронести по стопу и вы получите больший убыток чем могли бы получить изначально именно поэтому я здесь немножко урезаю money management то есть я делаю убыток меньше чем у меня он должен быть допустим при открытии глобальных позиций к примеру когда мы заходили на салане в прошлом видео у меня был убыток 60 долларов если на Затронет мой стоп при еще умеренных рисках То есть повышенных немного рисках Поскольку я все-таки показываю пример Постепенного увеличения депозита Учитывая то, что мне депозит, допустим, не жалко потерять И я его стремлюсь именно увеличить Здесь же у меня убыток составляет там 15-20 долларов То есть в 3 раза меньше Надеюсь, это понятно Также, как правило, когда я захожу в эту ситуацию Я не представляю стоп без убыток Но только если происходит прямо полноценный хороший отскок То есть цена может, естественно, отскочить Потом вы перенесете стоп без убыток но еще цена довольно часто возвращается к этому уровню и только повторно отскакивает То есть вас могут закрыть без убыток и потом цена пойдет в вашу сторону без вас Поэтому, как правило, при таких ситуациях в краткосрочной торговле я не выставляю стопы в безубыток. Также обратите внимание, что здесь есть пик, так сказать, то есть дно данного импульса Но сам уровень поддержки образовался немножко повыше, то есть вот здесь вот Поэтому если я перенесу данный уровень FIBA к уровню поддержки то мы как раз-таки получим место отскока. Теперь давайте ждать результата данной позиции. Итак, прошло некоторое количество времени, цена немного постояла в районе уровня FIBA, и при этом не ушла за первый минимум, то есть это говорит о том, что уровень FIBA здесь сильный, вот наш уровень FIBA. А цена на нем постояла и, соответственно, отскочила вверх. А теперь она прошла более половины своего пути, своего потенциала, и потихоньку подходит к нашему тейку. Здесь уже можно представлять стоп в безубыток. Давайте так и сделаем. Это у нас будет значение 31 240. Итак, 31 240. То есть произошел хороший отскок, и стоп и без убыток переставлять уже можно. Поскольку если цена здесь развернется раньше, то это значит, что она просто не дошла. До нашего тейка. А конечно, в большинстве случаев цена доходит либо до уровня сопротивления, либо до середины скопления, но она может также не дойти и пойти отсюда уже на понижение. Возможно, даже я зафиксирую прибыль вручную немножко пораньше. А здесь у нас соотношение, я напоминаю, 4 к 1. То есть уже скоро можно потихоньку фиксировать прибыль. А то обычно такое бывает, что ставишь стейк, цена там в 1-2 пункта до него не доходит, разворачивается и доходит до твоего стопа. Поэтому если цена находится рядом с стейком, то лучше зафиксировать. Тейки в краткосрочной перспективе я выставляю, чтобы если вдруг я не замечу, что цена подошла к моему тейку, то позиция бы закрылась по тейку. Если бы, конечно, цена до него дотронулась. Итак, 40 долларов... У нас прибыли сейчас есть, то есть 4%. Нереализованные прибыли. Пока что мы ждем. Происходит импульс на повышение. Давайте еще немножко подождем. Хотя бы значение 31530. Произошел небольшой откат. Цена может сейчас немножко схаритироваться вниз. Но ничего страшного, проявляем терпение и ждем. Стоп у нас уже стоит без убытки. Поэтому ничего страшного даже в случае понижения нету. Итак, происходит импульс на повышение и... Давайте-ка закроем позицию вручную Цена не затронула тейк при импульсе, поэтому лучше пересохроваться Мало ли уйдет вниз И получаем с этой позиции прибыль Потенциал а, данной формации полностью реализован Итак, а теперь давайте закрепим данную ситуацию И подведем некоторые итоги а, Каждую ситуацию, естественно, нужно фиксировать Заводить в статистику И потом на основе этой статистики Делать определенные также выводы И улучшать свою торговую систему а, Я все это записывал на видео Поэтому скриншотов там никаких я не делал И ну, я все равно запишу эту сделку в статистику Что мы имеем? У нас был... Сильный импульс на понижение, то есть обратите внимание, что это именно импульс, практически вертикальный, а после него образовалось скопление в виде треугольника, и у данного скопления есть уровень поддержки. Далее мы увидели выход из этого скопления точно таким же вертикальным импульсом, если бы импульса не было, то я бы здесь не заходил. А далее, потенциал данной формации находится на уровне FIBA 1.618, то есть в золотом сечении, мы их рисуем от уровня поддержки данного скопления до начала импульса, и получаем потенциал Далее мы увидели, что цена отскочила От этого уровня FIBA И за этот минимум при отскоке мы поставили наш стоп. Открылись мы вот здесь вот. Я специально подождал небольшого отката цены, поскольку в большинстве случаев а, цена здесь еще немножко держится. Я это сделал, чтобы у меня было более хорошее соотношение риск-менеджмента. Получилось у нас соотношение 4 к 1. Если бы я зашел, к примеру, вот здесь вот, у нас было бы соотношение уже 2 к 1. Поэтому здесь нужно внимательно зайти в позицию. Ну и потенциал данной формации это вот это вот движение до уровня сопротивления, который ранее был уровнем поддержки. В большинстве случаев цена доходит либо до этого уровня, либо до середины данного скопления, потом происходит либо Консолидация и движение вниз Либо консолидация и движение вверх Но я отрабатываю только движение вот до сюда. Закрыли мы позицию немножко пораньше То есть в случае того, если цена не дойдет до нашего стопа В любом случае потенциал реализован Я решил закрыть позицию немножко пораньше Соотношение осталось практически тем же Там немножко сместилось И мы получили с этой позиции 4,5% к депозиту Потерять могли бы примерно 1,5% Получили мы 4-5% Идеально зашли, идеально все подобрали Риск менеджмент соблюдается, money соблюдается Все, шикарная позиция, вносим статистику идем с вами дальше Хочу также обратить ваше внимание на криптовалюту Tron Это 5-минутный таймфрейм, то есть абсолютно та же самая ситуация И смотрите, у нас здесь имеется импульс на понижение Далее образование скопления с уровнем поддержки И дальнейшее движение вниз Но обратите внимание, что это движение было не слишком импульсивным То есть если на салане у нас был четкий импульс здесь и здесь То на трон был не очень хороший импульс Но тем не менее, если я нарисую уровни Фибо от поддержки до начала импульса Мы видим, что ситуация также себя полностью отработала То есть если мы видим такой шаблон движений вот такой вот. Конечно же, ситуация может отработать, но надежнее заходить в ситуацию, где присутствуют импульсы, к примеру, как на салане. Если у нас здесь присутствует импульс, а здесь импульса толком и не было, то лучше в эту ситуацию не заходить. Но если честно, я в такие позиции также захожу. Но если у нас имеется выбор между Соланой с двумя четкими импульсами и троном с одним плохим импульсом, то я убираю естественно Солану. И обратите внимание, что эти ситуации естественно произошли по корреляции. То есть на Салане было это движение, на троне также это движение. Криптовалюта между собой коррелирует. Поэтому если данная ситуация образуется на одной криптовалюте, вероятно, Вероятнее всего она также образуется и на какой-либо другой криптовалюте, если видите такую ситуацию, то лучше немножко поискать по криптовалютам более лучший шаблон данной ситуации, надеюсь это понятно. Если бы мы оставили тейк профит на солане, цена бы до него в итоге дошла, то есть обратите внимание, что потенциал полностью в точности реализовался, цена дошла до нашего значения, чуть немножко его превысила и теперь происходит отскок вниз. Итак, друзья, теперь важный вопрос, почему видео получилось таким небольшим, сейчас я это объясню. А, дело в том, что Я сейчас показал пример идеальной ситуации С идеальным там соотношением риска к прибыли, менеджментом, входом и так далее Но на рынке часто бывает такое, что идеальные примеры найти крайне трудно А видео надо записывать Поэтому я позволил себе два раза нарушить свою торговую систему А торговую систему нарушать нельзя Конечно же я это записал, я на этих ситуациях заработал к примеру, вот link 10% к депозиту я получил. Но в чем выражалось не следование торговой системы? Во-первых, я заходил в плохие ситуации, на которые я обычно не захожу, просто потому что мне нужно было записать видео и показать его вам. То есть у меня кончалось терпение, я просто не мог найти, и хотелось бы скорее записать. Вот, заходил в нехорошие ситуации, и плюс ко всему я не дотянул цену до тейка. То есть я обычно в краткостройке держу цену до моего тейка, то есть до цели закрываю ее там по тейку или рядом с тейком, вручную, Но здесь я ее не дотянул И получил с этой позиции 10%, хотя мог получить 20% То есть опять-таки нарушил свою торговую систему И почему я не стал это показывать? Дело в том, что вы можете посмотреть, как я это делаю И тем самым а, это будет плохой пример для вас Вы потом также будете делать, и это нехорошо Поэтому я стремлюсь именно показывать пример о хорошей грамотной торговли. Но если вы хотите, я могу показывать абсолютно все То есть и хорошие примеры, и нехорошие примеры Но это уже на вашей, так сказать, совести Потому что я сразу предупреждаю, что лучше на нехорошие ситуации не заходить. Возможно, я буду нам предупреждать вас об этом и так далее. Вот, напишите, пожалуйста, в комментариях, стоит ли мне показывать абсолютно все с плохими примерами, которые у меня будут. Или показывать только хорошие примеры, чтобы показывать грамотный пример, и вы ему следовали. Вот как считаете, что будет правильно, напишите в комментариях. И на этом видео я заканчиваю. Друзья, если это видео было для вас полезным, то поставьте этому видео лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео. Также подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка будет в описании. Всем желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждайте и всем пока.